Добрый день, меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек, а также практикующий косметолог. Сегодня поговорим об уходе за областью глаз, в частности, про отеки. Что такое отек? Отек – это задержка жидкости в тканях кожи, и на коже век они особо заметны, потому что кожа век тонкая и содержит большое количество сосудов. Если у вас нет серьезных заболеваний, которые могут привести к отечности глаз, то причин может быть несколько. Например, проблемы с позвоночником или с осанкой могут препятствовать оттоку жидкости. Недостаток сна, неудобная поза во время сна, а также чтение при плохом освещении или долгая работа за компьютером тоже могут способствовать отечности. Кроме этого, вредные привычки, курение, алкоголь. А также есть еще пара причин, которые могут способствовать утреннему отеку, о которых мы сейчас и поговорим. Это несмытый макияж, неправильный выбор средств и неправильные их нанесения. Первое правило – правильно выбрать крем. Если вы склонны к отечности, выбирайте легкие текстуры – это гели, флюиды или сыворотки. Обязательно тщательно смывайте макияж перед сном. Третье правило. Не наносить слишком много средства. Доза крема для области век эквивалентна рисовому зернышку. И эту дозу нужно распределить по всей области века. Обратите внимание, как вы наносите средства. Никогда не наносите на подвижное веко. В области верхнего века можно нанести крем точечно под бровью, а на нижнем веке по скуловой кости. И аккуратно массажными движениями распределить его. Чтобы усилить действие средств, рекомендую сделать легкий массаж. И сейчас мы посмотрим с вами пару движений. Зафиксируем кожу около носа. Поставим пальчики на ребро. И плотно прижмем коже. Двигаемся медленно вверх к виску. Делаем пару помпажных лимфодренажных движений. Опускаемся к уху также помпажными движениями и опускаемся по шее к ключице. И также делаем несколько помпажных движений. Если отек достаточно сильный или вы чувствуете напряжение в области глаз, сложите ручки в кулачки и аккуратно опустите голову в ладони, упираясь на подушечки у основания большого пальца верхним веком. Аккуратно поморгайте. Массаж хорошо закрепить теплым компрессом. А вот излишнее охлаждение не рекомендуется. Какие средства Гельтек мы можем рекомендовать для борьбы с отечностью? Средство направленного действия – это гель для области вокруг глаз. Он эффективно справляется с отечностью. Также в домашней линии есть крем-гель с эффектом лифтинга. Он не только содержит в своем составе сосудоукрепляющие компоненты, но ну и пептид Матриксил, который справляется с проблемой морщин. Интенсивная сыворотка Миорелакс также будет способствовать снятию отечности. Она содержит пептид аргилерин, который снимает мышечное напряжение и разглаживает мелкие морщины. А для самой чувствительной кожи у нас есть укрепляющий крем с церамидами и пептидами. Пептиды в его составе будут оказывать накопительное действие, а сам он моментально успокоит раздражение и покраснение. Все эти средства можно сочетать между собой для усиления эффекта. Например, сначала нанести гель, через несколько минут закрыть его кремом. Ставьте лайк, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать колокольчик.